Чудское озеро входит в состав Чудско-Псковского озерного комплекса и считается пятым по величине пресноводным озером в Европе. Прилегающую к Чудскому озеру территории именуются Причудья. Чудское озеро славится тем, что именно на его льду 5 апреля 1242 года произошло знаменитое ледовое побоище во время которого русские войска князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей Ливонского ордена. В настоящее время Чудское озеро служит границей между Россией и Эстонией. В озеро впадают свыше 30 рек и ручьев, а вытекает одна река Нарва, впадающая в Финский залив Балтийского моря. Раньше это озеро именовали Гдовским. Название Чудское – Произошло от слова «чуть» – это древнерусское название некоторых племен и народов прибалтийско-финской группы, в давние времена проживавших в этих местах.